Идет караван, посипущий на писках, Он везет Анашу, Свой родной Пакистан. Рецидент без воды, Пись хозяйского ребенка любви, Караванщий Али. Забивай ей, как я, Тихо самотарит он, ну дай, А глазаха весь туман, Футбадул, Урага, И раздалеваясь спала, Посипавши им писал, У Аллаха, хвама, аги, У Аллаха, хвама, спаси. Собрать весь мала, посипущий пискан. И Аллаху слиха, и послала весь раб. Пущи им песка, караванщик приста, Соблестили глаза и вдали увида Свой родной Пакистан. У забора сиди, по всякому над ними, Ведь хороший наш дурман Ах, видите, вы мои. Да чего же он хорош Дайте мне на кося Затянусь я еще И привез караван Свой родной я и остану. Алиста тонн!